Пойдемте дальше. Очень важно, да, действительно, продукты разделить на две группы. Те, которые способствуют стройности, и те, которые стройности не способствуют. И мы не мудроствуем лукаво, попробуем с вами сейчас пройти и познакомиться. Раз у нас сегодня тема, как кушать и набрать вес, мы разделили все продукты на две такие большие группы, которые способствуют набору веса, и мы условно их назовем вредными давайте будем записывать или с ними знакомиться. Ну, во-первых, первая и очень большая группа, которая способствует набору веса, это различные жиры. Если, например, при сгорании, к примеру, белков или углеводов, да, там выделяется где 4 килокалорий, то, к примеру, при сжигании жиров выделяется гораздо больше, там 9 килокалорий. Поэтому если уже что-то и ограничивать питание, чтобы при этом стройнить, то в первую очередь надо обратить внимание на жиры. Если вдруг из нас присутствуют кто представители, да, пошучу, да, украинцы, которые любят сало, то, в общем-то, этот продукт желательно изоляционно убрать. Проводили большие серьезные эксперименты, причем не только в России, но и в Германии. Когда, например, четко было замечено, что когда, допустим, у свиней берут сало, скажем так, животика, или берут сало, например, линейки шеи с холки, да, то у человека это же сало начинает там же и откладываться. Хотите проверять, это разные вещи. Хотите уподобляться этому красивому животному? Welcome, сало кушайте. А у нас масса людей, которые просто сальзу обожают. Очень такой предметный продукт, который называется маргарин. Если просто вспомнить Первую мировую войну, когда натуральное сливочное масло на фронт привезти было нельзя, потому что что, вам, холодильников тогда не было, и оно быстро таяло. вам поставили перед учеными такая задача, как сделать такую форму, чтобы оно не таяло? И великие умы химики, они изобрели всякие трансжиры, в частности маргарин. Зимой летом одним цветом, да? Не плавится, не тает и так далее. Но когда в организм он поступает, этот продукт, он, к сожалению, да, вызывает очень много разнообразных нарушений, которые приводят к массе тела. Поэтому все, что содержит маргарин, если вы хотите есть и не толстеть, нужно из своей жизни что? Исключить. А посмотрите, сколько у нас рецептов, где лежит, да? Положите и маргарин. Весь и теста это будет раскрытчатое. Да почти вся выпечка, которую вы покупаете, она что содержит? Выбор. Может быть, мы кондитерский отдел с стороной входить? Нужно ли вообще на -то заходить? Поверьте, вряд ли там кто-то что-то хорошее, туда положит. Но даже такой очень полезный продукт, как сливочная масса, его тоже желательно минимизировать. Есть такая шутливая поговорка. Кашу маслом не испортишь. Может, кашу не испортишь, но фигуру точно. Выбор, сколько масла в кашу класть, он зависит от вас. Всякие разнообразные соусы, да? особенно типа а-ля майонеза. Особенно те, которые вы сами майонезы готовите, да? покупаете, скажем так, в продуктовой сети. Желательно продукты из рациона исключить полностью. Поэтому, если вы уже думаете, о чем заправить свой салатик, ну, в лучшем случае возьмите да, растительное масло, причем в небольшом объеме. Допустим, даже не столовая ложка, а чайная. Потому что у нас люди забывают о такой простой вещи. Если, допустим, жирность сливочного масла 72% или 82%, согласны? И как-то мы еще понимаем, что оно какое-то действительно жирное. Жирность растительного масла какая? 100%. 100% с растительным маслом получаете 100% жиров и если вы еще иногда покупаете обезжиренный кефирчик полуторопроцентный да, покупаете какой-то обезжиренный творожок иногда не 30% сметану покупаете где ложка стоит а все-таки процентов 20 или 15 то про жирность обычного растительного масла большинство людей не задумывается и что а души салатик растительным маслом заправляет и то что мы про объем говорили, да? за счет объема идет избыточное поступление жиров мы даже не задумываемся. А если мы вдобавок решили что-нибудь пожарить? Никогда не обращались, сколько на сковородку этого масла выливается? Картошечку, чтобы хорошо пожарить, или рыбку, да? Ну, посмотрите просто по объему. Сколько этого чистого жира вы реально съедите? Сколько избыточных калорий и избыточного веса просто такого способа приготовления, как жарка, можете получить? А что мешает ту же самую руку, например, не пожарить, а запечь в огне? Опять же, да, можно есть и при этом... Не толстеть. Вторая очень важная группа, которая приводит к набору веса, это все, что содержит опять же жир такие жирные продукты, как мясо и рыба. Вот взять, например, скажем так, говядину и взять, к примеру, свинину. Человек, который не хочет потолстеть, у него куда душа потянется в мясном магазине или Говядина. Говядина. Если у вас будет выбор, да, купить кусок мяса или купить какую-нибудь колбасу или сосиски, куда у вас рука должна потянуться? Почему-то у многих людей так вот, в магазины смотришь, там сосисочки, сарделечки, да, полуфабрикатики какие-то, там даже порой мяса нет, там даже сложно сказать, что там переворочено, там, какая масса, да, подкрашенная там цветом, запахами и так далее, но народ любит, да, все полуфабрикаты, вот эти разделы, колбасы, сосиски и так далее. Значит, если мы хотим есть и не толстеть, мы должны постараться эти продукты что? Просто исключить свое питание, и ничего сложного нет. Не нужно решать себе полностью мясо и рыбы. Вы просто выбирайте да, нежирные стартапы. Например, многие люди такая интересная рыбка, как не подходит к примеру. Да? Вопрос. Можно без нее обойтись. Можно взять ими тачи, примерно покушать вместо нее, И польза от этого будет гораздо больше. Следующая группа продуктов, на которую надо обратить внимание. То есть все продукты делятся на калорийные и низкокалорийные. А есть продукты, которые можно даже назвать высококалорийными. И вот очень много таких продуктов находится среди так современных молочных продуктов. Всякие современные йогурты, всякие современные там, сейчас линейка этих продуктов большая, но если в каком-то молочном продукте присутствует сахар или какие-то наполнители, да, все, есть там всякие красивые там чудо коктейли, да, любят детишкам покупать, или сами там, люди любят этим всякие молочные коктейли, то вот эти продукты вообще нужно из своего рациона питания исключить. Такой продукт, как мороженое, как вы думаете? Он способствует стройности Масса людей, которые эти мороженое, поверьте, получится. Поэтому лучше все высококалорийные продукты из рациона убрать. Еще одна группа, которая, в общем-то, понятна, да? что если мы будем есть, и есть, вряд ли стройность сохранить будет нам просто. Это продукты, которые называются кондитерские изделия. Значит, что мы пробуем честно для себя сделать? Кондитерский отдел у нас сегодняшнего дня обходится с но Если нам где-нибудь в ресторане или в гостях предлагают десертик, если мы четко знаем, что там есть сахар, то если мы хотим есть и не долстеть, то что мы делаем, как гума супер как люди суперразумные? Мы от этого десертика вежливо Окажемся. Только ради того, да, чтобы прожить на несколько лет дольше. Или можем мы его съесть, и при этом нет риск прожить на несколько лет меньше, да? Выбор же от нас. Единственное, что нам Господь Бог дал, это свободу выбора. Причем эта свобода, она никак им не регулируется. Мы выбираем или быть стройными, или быть толстыми. Мы выбираем прожить долго или прожить несколько меньше. Мы выбираем отказаться от десертика или «а можно еще?» «А можно еще?» Или праздник, да? Принесли тортик, ой, красивый, да, а кулинара сейчас ну, забавляется. У нас, смотри, как сколько сеть кулинарии растет, да, да и тортики такие красивые, волшебные. А там, допустим, сейчас у нас какая -то, там сеть тиолетовая-то есть, Ярош? Виолет. А? Виолет. Ну, только зайдешь, и ты понимаешь, что твоя разумность, она куда-то уходит. Ты только вдохнул, посмотрел, как это красиво, да, и вся твоя разумность, вся твоя стройность, она ушла на второй план. Но вот здесь как раз и нужно проявить силу воли, да, как мы факторы говорили, да, какую-то разумность, чтобы по возможности себя вот этим не сойти на путь греха, да, остаться на пути разумности. Очень полезный продукт шоколад. Ну, опять же, если, допустим, взять горький сорта, темный, да, но еще, может быть, иногда где-то немножко в рационе можно оставить. Но все, что касается молочных сортов, то лучше их изначально из рациона, исключить. Пойдемте дальше. Очень замечательная продукта, группа, и у людей это очень часто бывает основной набор, это различные макаронные изделия. Это и лапша, это и вермишель, чего сейчас только здесь, да, опять же, индустрия не разнообразила. Поэтому вообще, так как у большинства людей сейчас есть такая маленькая особенность, очень у многих людей есть такая ферментопатия, что вот такое вещество, как глютен, которое содержится да, во всяких этих изделий пшеницы пшенице, макаронных, перевариваются очень плохо. Поэтому многим людям, вообще одна из причин да, набора веса состоит в том, что вот группу, содержащую глютен, которая трудно для переваривания, лучше в рационе полностью минимизировать. Точно это же самое касается хлеб из муки высшего сорта. Поэтому, когда вы приходите в хлебный отдел, и видите везде, где написано «пшеничная мука», и вы хотите есть, а не стройнить, то, опять же, да, как вариант, пусть ваша рука потянется все-таки к ржаному хлебу, к цельнозерновому хлебу, да, к хлебу там второго сорта, к муке второго сорта. Причем, чем ниже сорт муки, тем, как это не парадоксально, для вашего здоровья то лучше. Чем выше сорт муки, чем она белее, чем она чище, то, в общем-то, риск потолстеть будет гораздо больше. Поэтому такие любимые многими людьми продукты, как блинчики, оладушки, пончики, пирожки, да? пироги. Если мы хотим ездить не толстеть, из рациона что должны? Уйти. Это же наш выбор. Я хочу жить и в стране, или я хочу жить и толстеть. Следующая группа очень рискованная, очень опасная, это различные газированные, особенно сладкие напитки. Пепсикова, панта, буратино и все это прочее просто, да, не в вашей жизни, не в, вашей жизни, не в ваших детей внуков по возможности быть не должно. Просто эта группа даже просто не покупается. В этот отдел просто обходите сторону Там есть масса факторов, почему это происходит, но хотя бы один скажу, да, что все газированные напитки резко нарушают кислотно-щелочный баланс, они резко повышают кислотность, а эта кислотность способствует и набору веса. Точно так же. По возможности да, нужно исключить любые консервированные продукты. А у нас там народ пришел, ой, тушенки там возьмут, да, каких-нибудь консерв там набираем, еще чего В общем, чем меньше любой консервации, тем для вашей стройности будет лучше. Ну и последняя очень важная группа, она касается алкоголя, особенно крепкого алкоголя. Если мы хотим есть и при этом оставаться стройными, то опять же, да, редко когда пьют алкоголь, не закусывают. Причем, когда закусывают, закусывают еще основательно, чтобы потом что? Немножко в какое-то состояние войти При этом объем пищи обычно закидывает гораздо больше Поэтому по многим факторам Вот эти все продукты вам рекомендуют внести в себе в запрещенный список И что с этим списком нужно сделать? Выбрать Молодцы! Выбрать с какого то журнала самую страшную, самую толстую тетку килограмм по 200, у которой все висит у которой все там непонятно что и написать, она это ела.